Доброго времени суток! С вами Сергей. И сегодня у нас с Михаилом Сергеевичем такая акция. Мы каждый год сажаем в дикую природу саженцы. Саженцы. Вот, допустим, вот в прошлый год у нас посажена лиственница. Обратите внимание на лиственницу. Лиственницы здесь в дикой природе нету. Она растет у некоторых домов. У нашего дома ее нету. Я беру у других домов семена. Проращиваю год стаканчиках. В этот год у меня посажено. С прошлого года у меня на пересадку в этот раз ничего не осталось. И сегодня мы будем сажать. Вот здесь вот у меня семена сибирского кедра. Сибирского кедра. Также у меня заготовлены семена горной, сосны горной, ясеня и клена Что касается по посадкам. По посадкам надо выбирать такие места, где вот вокруг посмотрите, мне молоденький лес, который, образно говоря, в течение 40 лет еще никто не будет пилить. Дальше выбирать такую реденькую траву, образно говоря, где более присутствуют песчаные земли, потому что в большой траве саженцу, о, сеянцу будет никак не пробиться. И выбирать еще один немаловажный немало момент. Выбирать приходится, где отсутствует борщевик, потому что борщевик тут это проблема, и он затесняет все участки. Ну что ж, давайте сейчас приступим к посадкам. Вот снимаем верхний слой земли, берем орешек. Орешек. Укладываем его. Остреем вниз. И чуть-чуть сверху присыпаем рыхль, рыхлой землей. Чтобы ему было лучше проходить. Где-то делаю на расстоянии метра двух. Друг от друга. На расстоянии метра двух. Потому что схожесть у, у орешков не самая высокая. Снимаю мох. Беру орешек. Стыкаю его и слегонца прижимаю. Не каждый орешек, понятно дело, пройдет свой путь. Здесь даже просто вот можно мох снять, вставить снять, орешек и слегонца вот так вот прикрыть. Дальше он выпрямится. Говорю, я втораю такие места чтобы трава была не густая через траву ему будет никак не пробиться расчищаю расчищаю сейчас земля влажная стабильные дожди прошли это очень хорошо Ну вот, эстафету принял Михаил Сергеевич Сегодня прекрасный день, хорошая погода у нас Градусов, наверное, будет 18-22 на улице в тени Здесь прекрасное место. Я не могу сказать, как это называется, потому что местные потом сюда пойдут выкапывать. Но могу сказать, что здесь у дедушки был синокос. Такая маленькая подсказка. Сажаю каждый год уже на, протяж... на протяжении, наверное, лет пяти. Ну вот, пришла первую очередь посадки сосны горной. Сосна горная садится у нас вот так вот делается зарубка в земле. Здесь у меня их очень много-много проросло. проросло Теперь я достаю семечку пророщенную, опускаю корнем вниз и прижимаю вокруг землю, не ломая корешок. Идем дальше. Вот здесь растет. Давайте вот так вот тенек ее срятим от этой соски малинка. Земля чувствуется влажная после дождя. Так, идем дальше. Ну вот у нас процесс продолжается. Еще садится сосна горная, сосна горная. А что касается здесь по посадкам, по посадкам вообще вот леса. Лес садится, садят лесники. Сейчас заставляют сажать и тех, кто пилит. Но вот мне 35 лет и я ни разу не видел здесь вот в окрестностях леса насаждений. Их тут просто нету. Но знаю, что знаю. У меня и знакомые эта самая работа отсадит лес. Знаю, что он садится. Но вот здесь вот в окрестностях нету. А сейчас с лесом такой узаконенный бардак придумали. Сейчас есть такое, как аренда леса. Что значит вроде бы под словом аренда, да? Вот взяли вы в аренду, в прокат автомобиль. Взяли автомобиль, вернули автомобиль с колесами. Полностью. Здесь же аренда выглядит так. Лес спилили. Хорошо, если его убрали. А то и так оставили. Вот это аренда. Арендаторам дается лес на сколько-то лет. И... Просто пилится. Я говорю, вот здесь вот в окрестностях я не вижу ни одной лесопосадки. А выпилены такие красивые бара, такие красивые леса. Раньше от деревни лес не пилили. Не пилили по одной причине, потому что в случае пожара, чтобы деревня могла строиться. Такие вековые елки, сосны стояли вокруг деревень. Все выпилено, все. Лес, лес уже, с лесом сейчас проблемы. Взять даже доски. Уже вот у меня Шурин работает на пилораме. Он практически ну все меньше и меньше начинает пилить. И работы скоро не будет. Вот здесь вот лес красивый. да, Но ну, он здесь молоденький. Здесь вот когда-то дедушка косил. Здесь был синокоз. Вот. Вот такие проблемы. Конечно, эту проблему надо решать на уровне государства. Но государству это выгодно. У нас государство все построено на воровстве и взятках. Так что это все процветает. Ну, а мы вот так вот потихонько, каждый год стараемся что-то внести, какую-то лепту. Никто нас не заставляет. Это мое желание. Мое желание. Я не привык в лесу гадничать. Я никогда не мусорю. Да, если я стараюсь брать черенки на лопаты, все заготавливаю. Ну, и вот, как говорится, матушке природе я возвращаю. Возвращаю того, что природе у нас здесь не растет. Стараюсь делать так. Ну вот пришло время посадки ясеня и клена. Тут у меня перемешан ясень и клен семена. Ясень у нас тоже в дикой природе не растет и клен тоже не растет. А вот у домов клен есть, а ясеня нету. Ясень я привозил с Пикалева. Так вот так вставляем, обминаем. Идем дальше. А, Комарики кусают. Здесь уже лиственный лес. Здесь осинки растут. И здесь как раз мы сейчас поставим. делаем углубление и по два 3 семена выкидаем, пригибаем. Михаил Сергеевич опять эстафету принял. Ой в тень зашли сколько здесь комаров. Ну что ж, давайте подведем итог. Мы с Михаилом Сергеевичем посадили, посеяли, извиняюсь за выражение, посеяли кедровых орешков штучек 50. Всхожесть, я думаю, процентов 10. То есть из них только взойдет около 5 штук. А сколько выживет, это уже неизвестно. Дальше мы посеяли штучек 200 пророщенных семян сосны горной. Сосны горной. Где-то штучек 150, примерно я все приблизительно, штучек 150 ясеня посадили тоже семенами. И небольшое количество клена. Ну что ж, сказать, давайте скажем Михаилу Сергеевичу спасибо за то, что он помогает и привыкает беречь природу. На этом мы видеоролик заканчиваем. До свидания. С вами был Сергей. До скорой встречи.